Северный поток-2, он, вне всяких сомнений, выигрышная, выгодная для экономики, для экономики Европы в целом и Германии в частности. Потому что другой вариант покупка более дорогого первичного энергоносителя, американского жиженого газа, по цене на 20% выше, чем наш трубный газ, что это означает? Снижение конкурентоспособности германской экономики и повышение цен для домохозяйств. Вот и все. Это абсолютно очевидная вещь. Здесь не нужно вообще быть газовиком каким-то или экономистом. Это соответствует национальным интересам Европы и Германии. До сих пор, во всяком случае, и представители немецкой экономики, а у нас там очень много друзей, очень много друзей, просто без всякого преувеличения, и политическое руководство Федеративной Республики, которое старается не вмешиваться, поскольку это чисто экономический проект, но во всяком случае занимают открытую позицию по поддержке этого проекта. Осталось там 160 километров с небольшим, 165 что ли. Километров. Все, то есть он практически завершен. Я думаю, что мы работу закончим. Надеюсь, что и новая администрация отнесется к своим партнерам, к своим союзникам с уважением не будет настаивать на том, чтобы они пренебрегали своими национальными интересами. Надеюсь, что э, этот проект тоже будет реализован. Тут меня заинтересовали две вещи. Во-первых, Путин озвучил разницу в цене между американским и российским газом. И она получается всего 20%. Это поразительно мало. Я думал, что цена отличается в разы. И мы с вами знаем, что цены на энергоносители за последние десяток лет Прыгали в несколько раз. Так что если немецкий обыватель за отопление заплатил бы завтра не 200 евро в месяц, а, скажем, 240, то никто это особо не заметил бы. И если речь идет о реальных союзниках, какими являются Германия и Соединенные Штаты Америки, то разница в 20% она вообще слишком мала. И, по идее, при таком небольшом отличии немцы должны были без вариантов выбрать именно американские газ. Но они почему-то выбирают российский. И тут мы вспомним вторую фразу Путина, что у него в Германии есть очень много друзей, и даже очень много друзей без всякого преувеличения. И мы видим на практике, что да, эти самые друзья действительно продвигают сотрудничество с Россией, и выбирают именно российский газ, вопреки американскому давлению, вопреки своим союзническим связям и вопреки совсем небольшой разнице в цене. Но тогда каким образом все это стыкуется с той галтелой пропагандистской кампанией, которая развернулась именно в Германии в связи с Алексеем Навальным? Очень и очень это все странно. Причем, как мы видим, ВВП совершенно не переживает, что эта пропагандистская кампания как-то повлияет на северный поток и вполне уверен в его завершении. И вот тут я снова возвращаюсь к мысли об инсценировке отравления Алексея. Причем в этой инсценировке, так или иначе, Должны были участвовать и те самые хорошие немецкие друзья Путина. Я согласен, наша сова становится слишком узкой для того глобуса, на который я ее собираюсь натянуть. Но, как я уже говорил, мне не хватает конечных данных, чтобы делать более разумные выводы. Возможно, Алексей решил выйти из игры. Сказал, все, хватит, я устал, я ухожу. Десять лет я тут скачу и кривляюсь на арене. Сколько можно? Я уже давно заработал себе виллу в Испании, и имею право на нормальную, богатую и спокойную жизнь в тихой теплой стране. В конце концов, чем я хуже Соловьева? И подписчиков у меня больше и вообще. На это ему отвечает – ладно, Лёшенька, поезжай, но напоследок послужи Родине из-за границы. Сначала слетаешь в Германию, строишь там небольшое представление. Немцы отрапортуют американцам, как они доблестно борются с Владимиром Путиным. А под шумок спокойно закончит северный поток и начну с удовольствием сосать российский газ. А потом ты нам еще ролики поклеишь. У нас тут выборы в госдуму на носу. Мы тебе там скажем, на какие партии направлять твое умное голосование.